Приветствую вас, друзья! Вы на канале Все для Клева. Очередной раз мы с вами выбрались на рыбалку на Петодолинское озеро. И целью сегодняшней рыбалки мы хотим все-таки уточнить, действительно ли так работает наша прикормка конопля, семя конопли и действительно ли мы создадим бешеный клев на закрытом водоеме. Для этого мы с вами пожарили всеми конопли от фирмы Фишка есть такая еще конопля от фирмы Потап, которая уже в стиках готовая чтобы ну, не брать большую пачку можно взять на одну рыбалку, например, количество семени и сварили с вами мастырку кукурузную такую же самую, как, как мы варили с вами в прошлом видео кто не видел, посмотрите пожалуйста, ссылка есть в описании получилась у нас вот такая вот конопля жареная и молотая. вот Ее мы будем мешать вместе с мастыркой и ловить рыбу, которая есть в этом водоеме. Поэкспериментируем с насадками от фирмы Кук. Воздушная кукуруза такая э, с запахом тутти-фрути, клубника и ракушка. Ну и будем ловить на нашу всенародную снасть э, полусфера или просто простонародье крышечка от фирмы Анаконда с одним крючком и такая же самая снасть метод проверим эффективность ее тоже с одним крючочком посмотрим какая из них будет эффективнее сегодня ловиться на водоеме итак друзья вот наша мастырка которую мы с вами приготовили варилась она примерно около часа вот. такая она уже твердая ее можно немножко размять и добавим ароматной жареной конопли. Сильно, сильный запах. Добавляем немного. И размешаем. И можно будет чуть-чуть добавить водички. Чуть-чуть водички добавили. Думаю, что на этот вариант идеально у нас будет сегодня клевать хорошая, большая, мирная рыба. Друзья, всенародная крышечка все-таки работает. Посмотрите, какого то слобика взяли. На маленькую-маленькую крышечку. Казалось бы, да? Что в ней такого? Она очень-очень эффективная получилась и уловистая. Один маленький крючочек с маленьким поводочком. Получился у нас вот такой толстолобик красивый, Смотрите, Друзья, очередной толстолобик. Если вы еще не уверовали в крышечку нашу, всемогущую, то зря. Уже пора бы уже начинать уже уверовать. Потому что она реально, реально работает, посмотрите. Какой красавец. На один маленький кучочек. что делать крышечка-то синородная После двух толсолобиков нашу мастырку распробовали караси. Нельзя сказать, что клев был бешеным, но поклевки были завидным простоясом. Так что караси не давали более 5 минут присесть на кресло. По поводу приготовления мастырки и жарки конопли в видео «Как создать бешеный клёв» я подробно рассказал, но пустил несколько моментов, и работая над своими ошибками, хочу обратить ваше внимание на некоторые важные моменты. Первое. Если варить не кукурузную, а, например, гороховую мастырку, смешивайте гороховую и пшеничную муку в равных частях, потому как для меня, когда я варил чисто гороховую мастырку, не хватило клейковины гороховой гороховой муке. Второе. Варите мастырку, разделяя ее по пакетам, на небольшие порции. В таком случае мастырка полностью проварится и будет хорошо лепиться. Третье, очень важное. Перед жаркой семян конопли промойте их в друшлаке под проточной водой. Тем самым вы избавитесь от шелухи и пыли, так как если это не сделать, при жарке эти мелкие фракции быстро обгорают и дают неприятный запах горелости. Жареная молотая конопля – Имеет потрясающий специфический запах. Кроме того, хорошо разыхляет прикормку и дает практически мгновенный результат. Как мы видим, любая мирная рыба просто обожает ее. И еще одна очень важная информация. Соотношение молотой жареной конопли к массе мастырки. Должно быть примерно 1 к 10. Смешать их необходимо непосредственно перед ловлей. Не старайтесь замешивать сразу всю мастырку с коноплей на весь сеанс рыбалки, а делайте небольшие порции, на полчаса-час рыбалки, потом сделайте еще. Это нужно делать для того, чтобы эфирные масла конопли впитались в мастырку, а не улетучились в воздух. В таком случае мастырка отработает с максимальной эффективностью. Ну и по апогеем нашей короткой 4-х часовой рыбалки была поклевка долгожданного карпа. С середины мая, практически больше месяца, карп не клевал из-за нереста. И вот, наконец-то, сейчас, после 10-15 дней отдыха, после нереста, карп становится более активным. Так что, к концу июня наступает прекрасное время для рыбной ловли. Вот он, зеркалочка наша. На метод, ребята, на метод от Потапа, посмотрите два засекся зеркальный карпик наш друзья посмотрите друзья вот она вот она красота наша смотрите зеркальный карпик умница ты наш вот друзья смотрите вот теперь даже не стыдно домой возвращаться честное слово Ждали, мы его так ждали долго, этого карпика. Когда уже будет карп? Когда будет карп? Вот он, карп, друзья. Он есть здесь, в Петродолине. Приезжайте, ловите. Делайте, как его все получим, с магазином, в Подводя итог рыбалки, хочется отметить эффективность настей полусферы и метод от фирмы Потап. Обе были уловистые. Не прикармливая с помбом точечными забросами этих снастей, мы добились создания кормового стола, привлекли рыбу и были словом. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, все для клева. Но я прощаюсь с вами. До скорой встречи на рыбалке. Будьте с клевом. Пока.